Вот есть такое поверье между солдатами, оно так бы не очень громко озвучено, но такое есть поверье, что если солдата дома очень любят и ждут, «Да, то непременно вернется. Вот песня «Так, так вот, на стихи того же Беличенко называется, <смех> я ее назвал "Военный романс". <музыка> Тревога ставит ногу в стремя И убывая, загорится время И мы пойдем, сминая зеленя, За танками надев противогазы На жизнь и смерть по голосу приказа Любовь моя, не покидай меня Любовь моя, не покидай меня та та Ты не дальней, придет последний час исповедалины на линии прицельного меня то этот час Доверит в нашей чести ни одного с товарищем и вместе. Любовь моя не покидай меня, любовь моя не покидай меня. Тара тара тара тара, тара тара, когда в кругу Веселого застолья, где стихи, и речи льются война, И нас полунамеками маня, Горят глаза и светят лица. Дай руку мне, дай сердце не разбиться. Любовь моя, не покидай меня, Любовь моя, не покидай меня, та да да да да да да там, где только тьма моя, А женщина другого обнимая И обушедшим память не храня Посмотрит высь, когда с небесной круче Скользит на землю метеоп подучи Любовь моя, не покидай меня Любовь моя, не покидай меня Любовь моя, не покидай меня Любовь моя не покидай меня! Та -ра -та -ра -та -та -та -та -та.